Привет, студент! Настала пора узнать последние новости. И теперь тебе есть, что рассказать друзьям. Потому что креативная команда «Универньюз» уже приготовила кое-что интересное. С тобой, Аделя Мухамедшина, сегодня в выпуске. Как покорить мировую научную арену? Ответ знает компания Рикен. ЮНЕСКО подвели итоги. Казанская декларация готовится начать работу. Будьте здоровы! Прикрепиться к университетской поликлинике стало проще. До недавнего времени сотрудничество КФУ с Рикен охватывало в основном физику. Однако буквально несколько месяцев ученые переключились на важные медицинские исследования. Каковы первые результаты? Ответ кроется в нашем следующем сюжете.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 Совсем недавно завершился форум ⁇ Сбережение человечества ⁇ как императив устойчивого развития. Смотри в следующем сюжете, к каким итогам пришли эксперты со всего мира. В КФУ состоялась финальная сессия международного форума сбережения человечества как императив устойчивого развития. По ее итогам эксперты со всего мира подписали декларацию о путях сохранения и развития гуманистических принципов, который получил название «Казанской». Напомним, что форум проходил под эгидой ЮНЕСКО и собрал деятелей науки, культуры, политики, дипломатии со всего мира для выработки единого взгляда на пути решения стоящих сегодня перед человечеством глобальных проблем. Вступило предложение. Сделать площадку, постоянно действующую площадку по этим вопросам на нашей территории. А нас, я думаю, это и дань уважения тем выдающимся гуманитарным школам, которые развивались в течение столетий на площадке Казанского государственного, императорского, сегодня федерального университета. Благодаря совместной работе экспертов удастся приблизиться к решению глобальных вопросов, безопасности человечества и мирному существованию народов. Центр компетенции по реализации тезисов декларации будет базироваться в Казанском федеральном университете. Анастасия Иванова, Ленардо Валитяров, Универньюс. А теперь познакомимся с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». В Пушечном дворе Казанского Кремля председатель Госсовета РТ Фарид Мухамедшин вручил государственные награды специалистам самых разных сфер. Директору Высшей школы журналистики КФУ вручили медаль за доблестный труд. В Татарстане явка на выборы превысила 80%. В регионе подсчитано уже 97% бюллетеней. В набережных Челнах готовят олимпийских чемпионов. В клубе единоборств состоялась пресс-конференция представителей Федерации бокса города, на которой представили программу развития Федерации бокса. Президенты стендап-клуба Казани поддержали столицу Татарстана в борьбе за право оказаться на новых купюрах. Во время акции «200 Казань» юмористы сфотографировались с банкнотами-памятками и гигантским макетом Казанского Кремля. «Казань» вышла на четвертое место в голосовании на сайте Центрального банка Российской Федерации. Для попадания на новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей нужно занять место не ниже второго. Руководитель команды КАМАЗ-мастер Владимир Чагин вручил Рустаму Мениханову памятный кубок «Белый тигр», которым награждались победители ралли «Шелковый путь-2016». По словам Чагина, все организационные моменты на территории республики были выполнены на высшем уровне. В Татарстане госслужащие будут обязаны обнародовать свои страницы в социальных сетях и электронные адреса. Требования вступит в силу с 2017 года, рассказал глава департамента госслужбы и кадров при президенте республики Татарстан Александр Белов. все больше удобств создает университетская клиника «Казань». Любой желающий сотрудник Казанского федерального университета может прикрепиться к клинике сам и прикрепить своих близких. О том, как это работает, расскажет Диана Янтимирова. Все желающие сотрудники Казанского федерального университета теперь имеют возможность закрепиться к университетской клинике «Казань».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 Победители и призеры Всероссийских олимпиад все чаще останавливают свой выбор на Казанском федеральном университете. Так и героиня нашего следующего сюжета Ксения Волкова, будучи победителем Всероссийской олимпиады по психологии, поступила в Институт психологии и образования КФУ. Для школьников участие в олимпиадах открывает множество дверей. Победители и призеры получают привилегии при поступлении в ВУЗы.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 Друзья, мы напоминаем, что 27 сентября наш канал проведет кастинг. Подробности в нашем следующем сюжете. Для всех, кто с детства мечтал стоять перед камерой и стать частью большой и дружной команды. У вас есть уникальная возможность стать лицом студенческого телевидения Казанского федерального университета. Телеканал Смотри приглашает всех желающих на кастинг ведущих выпуска новостей. 28 сентября с 13 до 17.00 приходи по адресу улица профессора Нужина 1-37 и прояви свои таланты. У тебя еще есть время потренировать дикцию и блистать в эфире самого молодежного канала Казани. А теперь небольшой мастер-класс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 теории химического строения органических веществ. Полную версию этой скороговорки вы можете увидеть на нашем канале в YouTube или на официальном сайте КФУ. Диана Вакян, Универньюз. На этом у меня все. Встретимся совсем скоро, ведь мир не мыслим без новостей. Будь в теме. Пока!